Обезьяний лес Наверное, самой главной достопримечательностью Индонезии является обезьяний лес, который местные жители почитают священным. Говорят, что обезьяны воплощение мифических воинов царя обезьян Ханумана, поэтому эти милые существа неприкосновенны. Из путеводителя. Куда бы ни завел прогресс. А все глядишь одно и то же: Священный обезьяний лес, и дикие во власти рожи. И если сходит благодать без объяснений, без причины, Увы, им это не понять на поприще до дня кончины. И самый пакостный самец, Кому всегда дается схватка, Тиранит обезьяний лес Своей звериной повадкой. Ему не смеет возражать Услужливое окружение и даже читься подражать манере наглой поведения. Но только ни один храбрец не станет на его дороге, Покорен обезьяний лес Тоскливой внутренней тревоги. Что проку проклинать прогресс, Когда глядишь одно и то же Священный обезьяний лес? И жуткие во власти рожи. За кроной крону могут взять Детёныши, дразня мартышку, Мать позволяет им играть И прятаться чуть что под мышку. И самый удалой молец Круги все круче нарезает, Заманчив обезьяний лес, Но выше ласточка летает. А там уже рукой подать До той заоблачной вершины, Откуда сходит благодать. Без объяснений, без причины. Педикюр. Ну. Что, подожала I'm just going to get out of here.